Прислушайтесь! Вы тоже слышите, как разработчики брызнули себе в штаны? На моей памяти это первый раз, когда новую пушку выкатывают с такой существенной недоработкой. А вообще, на самом деле, мне все нравится, да? Может быть, это фишка такая? Звука выстрелов нет, следовательно, ничего не отвлекает. Да и прицел пиздатый. 11 из 10, в королевской битве только так по головам можно аимить. Короче говоря, над штурмовкой знал. На попотели разрабы, пришла пора нам ее разобрать. Здорово, мужские мужчины! Первое небольшое ноу-хау, брата-братья, это то, что теперь я в своих киноматериалах на основном канале буду добавлять сборки и контент по королевской битве, преимущественно от первого лица. Скажем спасибо за это Warzone Mobile, так как во мне он пробудил желание делать еще и батл-рояль родного колденниуса. Как говорится, с чего когда-то начинал, к тому и вернулся. Итак, внешний вид у пушкаря очень странный. Хотя всю эту странность добавляет подзорная труба из 19 века, которую приварил по ошибке Петрович. Вообще похуй... Без нее оружие смотрится куда интереснее и чем-то даже напоминает М-16. Все-таки нам не нужно бегать от действительности, придется как-то уживаться с данным прицелом, который, кстати, не добавляет кратности, и это уже максимально странно. Мне непонятна логика наличия такой приблуды на штурмовке, которая всем своим видом указывает на Ладно, давайте не будем душнилыми, <смех> опустим этот момент. Данный прицел, конечно, не предел мечтаний, но привыкнуть к нему можно, по крайней мере в сетевой игре это еще более-менее канает. Но вот что точно не канает, это стандартный боезапас в 20 патронов, это самый главный и существенный минус ЕМ2. К вернемся чуть позже, давайте определимся со стволами так как в характеристиках есть показатель скорость полета пули. Да, можно все это хозяйство посмотреть в информ табличке, в оружейнике, но я, если честно, не очень сильно ей доверяю, поэтому решил опытным путем все замерить. Смотрим. Стандартный ствол, сверхлегкий ствол, ствол рейнджер и ствол спецназа. На полигоне я стрелял по самой дальней мишени, расстояние около 78 метров. Неплохая длина, чтобы посмотреть разницу скорости полета пули у данных обвесов. Как ни странно, данная характеристика на стволах работает. Это заметно по регистрации хит-маркеров, все соответствует действительности. И, как заявлено, ствол рейнджер бодрее посылает пули чуть позади ствол спецназа. Обратите внимание, что разница не очень большая на дистанции в 78 метров. Сверхлегкий ствол хуже всего справляется с ситуацией, и он точно нам не подойдет для королевской битвы. В свою сборку для рейтинга сетевой игры я взял ствол спецназа. У него есть Модификатор урона по конечностям Урон в голову грудь и руки повышается баф достаточно хороший и им нужно пользоваться к тому же скорость пули здесь тоже улучшается в сетевую игру не берите ствол рейнджер с бафом дистанции она вам здесь не нужна так как урон сохраняется до 20 метров да и второй отрезок тоже вообще прям потрясающий в принципе до 20 метров в основном и происходят перестрелочки в рейтинге если кто-то хочет взять ствол рейнджер для скорости пули то если честно вариант такой себе так как на таком близком расстоянии вы практически не заметите данное улучшение, лучше все-таки вложиться в урон. Этот ствол кстати подойдет не всем, так как у него очень большие штрафы к вертикальной и горизонтальной отдаче, но это все выправляется другими модулями на контроль. Следующим шагом я взял легкий приклад UKM, чтобы бустануть стрейф и задержку перехода от бега к стрельбе. Такой штраф как разброс от бедра мне совершенно здесь не важен, поэтому хрен с ним. С EM2 я играл на разные боезапасах. 25 патронов вроде как и норм тема, но не подходит для мясных режимов. 30 патриков как-то, ну, немножечко несерьезно. Лучше тогда уж остановиться на 25. Поэтому все-таки я ударился в 40 патриков. Получил, конечно, штраф к перезарядке и к скорости прицеливания. Но данные нерфы я убрал. Шероховатая обмотка рукоятки и перком ловкость рук. Опять же, у меня вроде все более-менее в порядке с контролем спрея. Поэтому я на... Этом э, Внимание не акцентирую. Если вам будет не хватать стабильности, то заходите в раздел с рукоятками и выбирайте нужную. Приоритет делайте на горизонтальную отдачу. Именно с такой сборкой я гоняю в местных режимах рейтинговой сетевой игры. Свой принцип сборки я поведал. Ну и чем я руководствовался. Конечно, решение по модулям вы принимаете самостоятельно, основываясь на свои потребности. Ну и полученную информацию не игнорируйте. Не сбавляем темп и переходим к королевской битве, но сперва перейдем за боевыми пропусками к моему админу из группы ВКонтакте Фистеру. Фидос стал моим официальным спонсором боевых пропусков после того, как закрыли возможность донатить некоторым аккаунтам. Но сейчас есть ограниченная акция в колде, в которой сипишки можно залить даже на аккаунты с закрытым магазином. И, конечно же, Фистер с этой задачей моментально справится. Поэтому за боевыми пропусками, за хорошей скидкой на CP-шки обращайтесь к Феде. К тому же скоро, а может быть даже уже и сейчас, в телеграм-канале у Фистера пройдет конкурс на боевые пропуска. Это достаточно балдежная возможность залутать БПшечку по фанчику. Обязательно переходим. Походите по ссылке в описании в лавку Фистера и заряжайте нужные покупки. Ах да, ребят, просьба. Не нужно мне писать в личные сообщения, можно ли доверять Фистеру или нет. Со всей ответственностью заявляю, что да, можно. Это мой хороший друг и админ, который со мной с самого старта. Ссылка в описании. Королевская битва. Хотел бы начать с прицела, дорогие друзья. В данном режиме я все-таки задумался его сменить, так как дистанция перестрелок здесь значительно больше. Наглядно вы можете увидеть, как меняется обзор, если мы поставим классический коллиматор. Я уверен, в донатных скинах все будет в порядке с прицелами, а следовательно и на обвес не нужно будет тратиться, так что тут уже смотрите, кому как что подойдет. Я же донатить не собираюсь, мне и так норм, короче, с коллиматором. Следующий обвес уже знакомый увеличенный магазин на 40 патронов. Это дефолт. Подробно останавливаться на нем не будем. В королевской битве на штурмовках очень важен такой параметр, как кучность стрельбы в прицеливании, ибо расстояние перестрелок здесь намного больше, чем в сетевой игре. Мой выбор пал на лазер автонаведения, который улучшает данный показатель. Также стоит задуматься о контроле. Мне не хотелось слишком сильно убивать подвижность, и поэтому я взял. Вот эту переднюю рукоятку, которая улучшает контроль горизонтальной отдачи и у которой вообще нет штрафов. Наверное, уже многие думают, что заключительный модуль у меня ствол рейнджер. Вы так считаете? Увы, нет. Сейчас объясню почему. Безусловно, данный ствол добавляет дистанцию и у него самая быстрая скорость пули. Но! У ствола спецназ есть не кислый коэффициент урона в голову, грудь, плечи и руки. Вот к такой сборке вы просто берите перк на дальность. И все будет намного лучше и приятнее, чем со стволом рейнджер. На моем тесте расстояние 78 метров. Разница практически незаметная. К тому же, господа, я думаю, на 80, 90 или 100 метров вы уже, наверное, будете файтиться с какой-нибудь снайпушки, а не со штурмовки. Хотя я понимаю, ситуации бывают Разный, но все же. Короче говоря, с данным стволом и перком на дальность вы будете гораздо мощнее и универсальнее. Не забывайте вдогонку брать перк на увеличенный боезапас. Третий перк я решил взять на точность стрельбы от бедра, так как в основном стараюсь играть против сквадов и вторым оружием часто беру снайпу. Этот перк немножко подсобит в клоузе. Но откровенно говоря, геймплей от первого лица намного отличается от третьего. Взять хотя бы в расчет то, что очень редко редко здесь можно встретить дробашистов, игра преимущественно на снайперских винтовках, это очень меня радует, <laughs> да и вообще, если честно, какой-то шарм в этом есть, мне понравилось. Ах да, чуть не забыл сказать, что сборка моя как раз-таки против дуа или сквадов, если вы будете играть в соло, то сборочку можно чуть-чуть собрать иначе. Пользуюсь моментом, делаю сальтушку и жму руку вот этим отцам за оформленную подписку Гидрант на бусте, также снимаю шляпу перед новыми тушилочами. Фиксигена, Элементари, Бедник, Андрей Македонский, спасибо большое. Ну и конечно же низкий поклон Лёше Васильеву, который решил стать настоящей машиной. А именно КамАЗом 43502. Брата, братья, всем спасибо за поддержку. Вливайся и ты к нам, мужик, ибо первый эксклюзивы я уже размещаю для бустеров. Там вообще много чего у нас интересного, ты обязательно по ссылке в описании почитай, окей? Ну что, народ. Как вам новая штурмовка? Как по мне, в хорошей сборке может накидывать достаточно бодро. С пола в королевской битве она, конечно, не такая резвая, но тоже ничего. Кстати, напишите в комментариях, от какого лица вы предпочитаете играть. От первого или третьего? Посмотрим, кого здесь больше всего. Кулаки, чи подписка приветствуются, да и поощряются добрыми словами. Это был Огнянский. Все только начинается. Его убили. Он ползает теперь тоже здесь. Пошел отсюда не ползи к нам пи*** раз.